Что такое нейробот Forly Capital? Это нейронная сеть, которая состоит из четырех уровней и двух каналов анализа данных. Первый канал – это технический анализ валютного рынка, основанный на различных индикаторах и советниках. Второй канал – это фундаментальный анализ, то есть анализ мировых новостей, которые могут повлиять на изменение курса валют. Раз в неделю мы загружаем купленную аналитику двух топовых аналитических агентств Америки и Европы. А Мастербот регулярно сверяет эту информацию с 50 основными мировыми информационными агентствами. Таким образом, в системе определяется глобальный тренд движения рынка. Это очень важно. Так система исключает возможность заключения сделки против рынка в средней и краткосрочной перспективе. Если с этим все понятно, то давайте разберем, как работает наша нейросеть. Шесть роботов-аналитиков, пользуясь различными стратегиями технического анализа, выбирают котировки семи основных валютных пар и, анализируя ситуацию, отправляют свои решения шеф-боту номер один. Когда шеф-бот номер один получает информацию от четырех и более роботов по одному инструменту и в одном направлении, он отправляет свое решение о заключении сделки мастер-боту. Мастербот сверяет полученную информацию с каналом фундаментального анализа. И если решение Первого канала не противоречит тренду определенному вторым каналам, Мастербот заключает сделку. Также мастербот принимает решение о размере покупаемых лотов и предполагаемом уровне прибыли take profit. На словах выглядит немного громоздко. Но на самом деле с момента получения данных первым роботом до заключения сделки мастер проходит менее 0,01 секунды. Поэтому мы говорим об анализе именно текущей рыночной ситуации и заключение сделки происходит в режиме реального времени. Если у вас остались еще вопросы, смотрите другие наши видео или свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом.